Всем привет, с вами я, Делет, и сегодня мы снимаем про вот этих вот, про вот этих вот, и про вот этих вот сравнений мы снимаем, и давайте поехали. И вот, знаете, да, это что за машина? Электро, не скутер, не самокат, а электромобиль. Мобиль. Да. Вот. Давайте покажем внутрь, что там электро. Вы наверняка не везде такое видели, но уже везде такое. Короче, везде есть на дорогах такое, а в салоне никто вам не покажет, кроме меня. М мне обращайтесь, я покажу все. Да ладно! Давайте. Вот это вот руль если кто не знает вот вот это вот экран вот это тоже экран вот это вот сиденье ладно если честно вот такие вот эти ничего лишнего видите нету тут короче давайте где где капот откроем Не смейтесь оператора. А, вот все. Я просто не думайте, что это моя машина. Это моя, ну я просто только сейчас куплю. Да? И вот. Сейчас мы откроем. Как в старые времена, короче. Видите, палка тут. Короче, вот под капотом. Что я знаю, вот все есть, как в обычных машинах. Никак у Тесла, Тут не багажник, а тут целая Не знаю. Где тут мотор, где тут масло меняется. А? Подскажите мне. Где? где аккумулятор? А, вон аккумулятор, коста Давайте я сам разберусь без владельца. Давайте. Сейчас. Где масло? Нету масла тоже. ⁇ -мо ⁇ Что за автомобиль такой? ⁇ -мо ⁇ Где тут чё а? Давайте заводим и посмотрим. А то так ничего не понятно. Я сам знаю, что тут как. Ну, если заводит, будет еще лучше понятно. Так что давайте заводим. Вот, друзья, вот мы завели машину. Вот мы завели. А где мотор, а? Где мотор, я не слышу. Давайте по послышим, короче. Послышим мотор. Давайте послышный пойдем, сюда, пойдем. мотор сломался что ли чё сломался кто сломал а его Хафары а фары горят а мотор не работает Что делать то а? сломался я завтра к электрику пойду и они электрик но я люблю электро надо чинить это все короче все короче все тут должен звучать мотор короче а он не звучит я завтра к электрику пойду и все давайте закроем и вот. так вот вот вот я умею закрывать это моя машина я умею закрывать и вот давайте заглушим, чтобы бензин не, топливо не ушло. А топливо вы сами знаете, что это. Давайте заглушим. Вс? Вс? Вс, что ли? Вс, что ли? -мо! Э электро кастань. Ладно, это все шутки, короче, это электро, а там мотора ничего не бывает. Бу... Бывает, конечно, но он тихий, да, мотор. Давайте уже начнем к этому. Это уже не электро, как вы заметили. Это уже... Вот. Все, оператор, спасибо, что открыл мою дверь на машину. Я сажусь в свою машину, в свою машину. И... Давай ключи оператор. Моя машина, давай ключи. Ой, вы знали бы, как оператор сейчас трудится? Мы снимаем под дождем. Вот, покажи дождь. Вот. Там не видно. Вот. Вот окно это покажи. Вот подождем. А затем оператор трудится и снимает. Так что не жалейте лайка и подписку, кто еще не подписался. А я заложу машину. С свою, конечно, свою. Чтобы вы знали, это моя машина. Чтобы вы знали. Я что-то не понял. Что-то не понял. Вон тот, короче... Не звучит, а это звучит. Почему так, я что-то не понял. Короче, давайте посмотрим капот. Где тут капот? А? Я своей машины забыл, короче. Давно не катался. Забыл. Все, я открыл. Я сам открыл. Оператор мне подсказал, потому что он знает. Он уже пробовал. А тут уже... Так, посмотрим моя надпись вон, намокла вот вот тут уже без этого из из без этого без палки из палки а тот с палкой как старый дед вот вот что я знаю что мне папа учил вот тут мотор вот тут вот, мотор. Вот масло, корот... Котор... в котором я там ждал его. А он там не появился. Печально это все печально. Печально. Тут масло есть, а там нет. Короче, тут все такое тут все такое, как там, короче. Давайте. Не будем. Вот я умею закрывать короче давайте не будем эту машину тоже расход вот давайте закроем а самое главное это у него ключи там у него этот был с кнопки а это ключи я все знаю я все знаю не учите тут ключи а там кнопка я все знаю не учите у этого тоже, наверное, кнопка, но не точно, не точно. На самом деле это шутка была, на самом деле. Вот настоящий волк владелец. Этих двух вот красавиц. Так что давай показывай. Что там есть и что в них отличие есть. Давай показывай. Садись и показывай. Очень приятный спик. Видно, музыка играет. Давай. Тут есть еще что стеклянная есть? крыша, которая сейчас не стеклянная. Но по-моему, в руке она станет стеклянной. А, черт, что-то есть. А там не это, Не открывается, что ли? Нет, она не открывается. И себе, странно, да? У всех открывается, а у него нет. Странно. Что-то. Давай. У этого крыша не как у Теслы просто, да? Давай, ну Тесла круче все равно. Так, да. да. давай. А что еще происходит машина? этой машине? Она электрическая. Тут, кстати, очень интересная смотки на руле, они сенсорные, но при этом в них есть либо моторчики, которые вот так вот стучат Классно. Сенсор все. Еще что? Ну, сиденья с электрорегулировками. Это у всех есть. еще что Датчик дождя, датчик света. А, а, тут, тут, это а тут это еще есть это как у Теслы а, это типа чтоб чтоб машина умела сама это короче авто как-то авто. Автопилот. Автопилот. Тут есть нет. удержание в полосе, но автопилота нет. Нету, нету. Тесла Тут есть а? адаптивный круиз-контроль, но это не автопилот. И а. что есть? Апоколки. Датчики, мальчики как-то да, есть? Думаю, да. Почему ты думаешь? Ну, а что за датчики Типа, тачки, чтоб это. Не билось что-то. Короче, а, удалось. У... Есть. есть да? Я думал, да, что ты отнесешь это к тем опциям, которые в каждой машине есть, как сиденье тут. А. Тут есть очень прикольная контурная подсветка. Так. Вот, она должна Днем и не особо веду умный да, это как я знаю умный да? это или я не знаю не умный что ли? ну умный конечно, что не знаешь а я знаю но я ⁇ его боже стоит стоит стоит Все стоит стоит на эту стоит стоит стоит стоит пересели в вот такой намерс, который с звуком. Давайте расскажи. Ну это 164 маленькая на 272 моторе, очень таком проблемном, который жрет много. Кстати, в сравнении с электромобилем очень много денег уходит на топливо именно. Ну, да. На тоже. Я тоже знаю. По опциям эта машина была весьма оснащенная для своих лет. Тут, в отличие от той машины, есть подогревы сидений, ага. блокировки, пневмоподвеска, неработающий парктроник, но в то время есть и он работающий. Ага. В этой машине есть CD-проигрыватель, чтобы слушать ваши компактные диски. Ага. Я думаю, много людей сейчас в 2022 году этим занимается. Что еще про эту машину рассказать? У нее также есть датчик света, датчик дождя тоже сиденье на электрорегулировках но конечно же у нее нет адаптивного круиза потому что дистроник был только в 211 и 220 из классе ну на те времена Вот mm -hmm. что еще про нее рассказать у нее намного лучше а отделка салона в плане того что руль сделан из кожи в то время как у той машины руль сделан из пластика ну, обит пластиком также тут много элементов которые э, тоже обиты кожей она конечно более хорошего качества, чем в той машине. Mm -hmm. Что еще про эту машину сказать могу? Потолок белый. Люка нет. Ну люк, да, заметил, нет, а коста. Что можешь сказать? Ну снег а? пошел, видишь.